Никогда Армада не была в такой линейной компанией, которые лыжи были так совершенно понятны, ну, пожалуй, только кроме парковых. И сегодня давайте мы погоняем лыжку от них такого классического формата, не парковых. Здравствуйте, сегодня речь идет о тестах лыж. Армада 85. В титрах вы видели, вот такая достаточно лыжа, неоднозначная. У меня к ней по проезду сложилось двойственное ощущение от нее. и Значит, двойственность вот в чем. С одной стороны, лыжа в принципе приличная. Если посмотреть на нее, с одной стороны, катание, она достаточно интересная и вполне себе адекватная. Значит, эта сторона катания называется скользящий поворот. Такой любительского уровня, очень среднего и малого радиуса, без скорости, без всего. То есть такой. Называется, мы катаемся вот ради комфортной, ради просто там передвижения по, по курорту. Такой статический-статический. Сейчас объясню, почему статический, да. Потому что с другого стороны, с другого катания лыжа ведет себя крайне безобразно. И она вообще никакие вообще мертвечина мертвецкая. Значит, если мы говорим о каком-то динамичном катании, в том числе там и карвинг, и что-то еще там скоростное, То тут вообще беда-бедовая Потому что у лыжи есть проблемы Значит носок очень мягкий Притом мягкий, вот бывает, знаете, такой приятный мягкий Такой комфортный, такой дающий там возможные вариации в катании, то здесь ну, он как вообще тряпочка такая, просто бля -бля -бля. Вот он вообще никакой, значит, но есть еще другая проблема, он сильно по мягкости отличается от носка и от середины. Середина очень как бы дубовая, вот она позволяет хвататься, но при этом опять-таки не дает... Тому контроля, который нужен на скорости Вот, а задник, он вроде как бы Жесткий по сравнению с носком Но он недостаточно жесткий, чтобы вот На нем можно было засаживать У него и валить вообще на ходах, на хороших То есть лыжи не позволяют вот ходить На ходах, она заставляет Куда-то зажиматься вот. А резанные дуги в них Нормально, динамично невозможно. Возможно резать на них только если ты едешь либо только на носках, либо только на задниках, либо только в середине. Но при этом вы должны понимать, что как только вы сместитесь продольную загрузку хоть чуть-чуть от того вот места, где вы ехали до этого, дуга сразу теряется, потому что у лыжи радиусы по катанию получаются три радиуса на носке, в середине и сзади. И они никак не согласуются вообще. Они никак не соответствуют жесткости. Поэтому лыжи тут же сваливаются с дуги. В принципе, в принципе, как я уже сказал, сваливание ее с дуги там, вообще не создает никаких проблем. Ну, как бы свалилось, свалилось, и катание от этого безобразнее, там, менее комфортно не становится, да. На разбитом склоне за счет мягкого носка она там все оближивает, и катание достаточно комфортно. Кататься на них можно долго, и в этом их плюс. Но вот динамики в них вообще нет никакой, притом ее нету, в общем, даже и в скользящем повороте, честно говоря, ее нету, да. В общем, эта лыжа такая, знаете, наверное, для таких вот людей, которые, с одной стороны, вроде как бы им нравится вот фрискин какой-то и такой свободный свободное катание, лайтовый, такой новый стиль, да? Такая новая школа, антитехника такая, я такой езжу везде, как хочу, да? С другой стороны, вот как-то вот ни ОФП не позволяет там, я не знаю, ни там, не состояние там тела не позволяет, ничего не позволяет. И при этом вот состояние комфорта, оно как бы на, на главный вот наше все, да, либо может быть для таких людей, которым нравится, интересно и весело кататься, и в общем-то не хочется убиваться в какую-то технику, а хочется вот именно какого-то подумок стайла, но вот это любимая тема, которую я часто встречаю это там, у меня там былые травмы коленей, у меня там нога попала в колесо, там, я, я бы вот там очканул, да вот как бы вот есть проблемы, вот наверное может быть, но в целом от лыжи у меня очень-очень вот, нехорошее такое воспоминания какое-то вот общее впечатление от нее плохое она очень она какая-то слабенькая кисленькая, какая-то унылая вообще то есть вот я как-то вот пытаюсь ее как-то вот вы вытащить но честно говоря вот я не готов ее советовать никому вообще по-хорошему по если так вот говорить по чесноку то есть к этому кому-то посоветую, что-то все я пойду за следующими чтобы не пропустить тесты следующих ставьте лайки подписывайтесь Пока.